Всероссийская конференция-конкурс имени Льва Толстого. Кто получит дополнительные баллы к ЕГЭ? Мне посоветовал мой преподаватель по русскому языку. Предложила поучаствовать в этом проекте. Я согласилась и была очень рада. Травмы спинного мозга — не приговор. Новое исследование ученых КФУ. Сейчас да, мы уже вот получаем изолированную культуру, чистые микрофонов и микроблии, Уже смотрим их поведение. Открытие ученых Казанского университета подружит iOS и Android. Мы хотим получить метод, который вот по возможным двум комплексам программ говорит, можно ли один из них за разумное быстрое время транслировать в другой. О чем поговорили ученые в Елабуге? Очень много студентов и учащихся, они увлекаются каким-то вопросом и потом сами начинают углублять эти знания сами для себя уже. Привет, в эфире, Универньюз, а в студии Настя Кузьмина. Казанский федеральный университет расположился на 250 месте в мировом рейтинге высших учебных заведений за 2022 год по версии агентства Round University Ranking, войдя в так называемую серебряную лигу. Это шестой результат среди всех вузов Российской Федерации. В прошлом году КФУ занимал 372 место и располагался в бронзовой лиге, занимая восьмую позицию по стране. Таким образом, по сравнению с 2021 годом Казанский университет продемонстрировал рост сразу на 122 пункта. В рейтинге РУР оценивается эффективность более тысячи ведущих вузов мира по 20 показателям, сгруппированным по четырем ключевым направлениям деятельности таким как преподавание, исследование, международное разнообразие и финансовая устойчивость. Завершилась шестая Всероссийская конференция-конкурс имени Льва Толстого. О всех подробностях мероприятия расскажет наша новостная служба.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 В Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета разрабатывается исключительное и единственное в своем роде исследование, направленное на выяснение механизмов макрофагов и микроглии. Для чего оно нужно, выяснял наш корреспондент. Поляризация клеток микроглии и макрофагов на различном удалении от травматического повреждения спинного мозга – так называется научный проект Эльвиры Медяновой, младшего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории OpenLab генной и клеточной технологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Исследования направлены на изучение иммунных клеток центральной нервной системы при травмах спинного мозга различной степени тяжести. По словам Эльвиры, исследование уникально, ведь эта сфера ранее учеными не изучалась. Раньше считалось, что э, иммунные клетки не работают только в месте повреждения. А сейчас мы предполагаем, уже есть такие у нас даже наработки, что данные клетки э, разрушают или восстанавливают нервную ткань не только в месте повреждения, но и на большом удалении. А таких исследований еще не было. То есть оно у нас такое первое. Эльвира изучает проблему восстановления спинного мозга после травмы уже на протяжении восьми лет. При его разрыве в участках тела ниже места повреждения нарушается связь с головным мозгом. Чаще всего люди с такими травмами приобретают инвалидность. Чтобы максимально снизить все риски, важно понимать, как работают клетки вместе травмы и в организме в целом. Что и как на них влияет, каков иммунный ответ. Накануне проект поддержал Российский научный фонд. Размер гранты на исследования составил около полутора миллиона рублей. Сейчас да, мы уже вот получаем изолированные культуры, чистые, макрофагов и микроглии. Уже смотрим их поведение, проводим некоторые анализы. Еще до получения средств. То есть идут уже подготовительные работы. В перспективе исследования поможет ученым в разработке эффективных методов лечения и лекарственных средств при травмах спинного мозга. Наличие фундаментальных знаний о процессах, которые происходят в организме в момент повреждения, позволит подобрать индивидуальные рекомендации для каждого пациента. Маргарита Михайлова, Карина Саяхова, Фарид Команда Института математики и механики имени Лобачевского выиграла грант в размере полутора миллионов рублей. Что они исследуют, расскажем далее. Активное развитие современных компьютерных технологий предполагает создание проектов, которые в перспективе будут удовлетворять потребности человека. К примеру, потребность адаптировать определенные программы с одних устройств на другие с помощью вычисления алгоритма. Сейчас очень актуальной является задача переноса алгоритмов с одного устройства на другое устройство. Простой пример. Нам хочется научиться переносить приложения, которые написаны на iOS, Apple, на Android. И вот как раз теория нумераций, теория, которой посвящен проект, решает задачу вот такой трансляции. Не, не одно какое-то приложение, там не Google карты в Google карты, а сразу все, сразу во все. Проект направлен на исследование скорости трансляции. Ученые отмечают, что за последние восемь лет был определенный прорыв в этом направлении. Мы хотим получить метод, который вот по возможным двум комплексам программ говорит, можно ли один из них за разумное быстрое время транслировать в другой. Или же доказать, что это невозможно. В команду проекта, помимо Марата Файзрахманова, вошли доктор физико-математических наук Искандер Калимулин, а также студент Рамиль Боговиев и доцент кафедры алгебры и математической логики Максим Зубков. Инициативу команды поддержал Российский научный фонд. Ученые победили в конкурсе на грант. На проект будет выделено около полутора миллиона рублей. Маргарита Михайлова, Алина Красильникова, Фарид Захитоглы. Универньюс. В Кабушском институте Казанского федерального университета состоялось научно-познавательное мероприятие, организованное Российским обществом знания. Подробнее в сюжете.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 Айдар В Москве прошло заседание Совета по грантам под руководством главы Миноборнауки Российской Федерации Валерия Фалькова. Заслушивались вузы-получатели специальной части гранта проекта «Приоритет 2030». Как отметил ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин в своем выступлении, год был посвящен формированию программы научно-технологического развития Татарстана, где Казанский университет выступил генеральным разработчиком. В результате чего стратегические проекты программы развития КФУ в настоящее время формируют ядро будущей экосистемы республики. Команда туристского клуба Казанского федерального университета альтер заняла первое место в абсолютном зачете на всероссийских соревнованиях по спортивному туризму «Студенческая лига спортивного туризма». В состязаниях, организатором которых выступила Федерация спортивного туризма России, приняли участие представители 40 вузов из 24 регионов страны. На этом все. В студии была Настя Кузьмина.